Всем привет, друзья! Вы на канале Артём Робокса И сегодня мы поиграем в игрушку People Playground. Вот тут можно знать, таких людей Их спамят либо же на У, ну а либо же на И краткое У, И, И. А их так много спамят. Вот чтобы их убрать, людей этих, вот так нажимаете. А это у нас робот, кстати. Давайте посмотрим. Передвигаться тут стрелочками. Вот стрелочками. Что мы, сням, что мы с ним сейчас сделаем? Вот, чтоб управлять РПГ ну, на эй и Д чтобы на F или на А русскую. А если вы хотите вернуть своего робота в порядок, то наж... нажимайте сюда и выбирайте вот здесь гаечный ключ. Такс. Так... Бейте. И видите, он постепенно устанавливается. Давайте я его сейчас установлю. Все начался двигаться, значит. Эээ, почему рука? Такс, ладно, сейчас сами плечка ему. Подчиним. А вот это что делать с этим? Так, с этим. ну, короче, вы видели, да, что как-то так. Чтобы брать человека, нажмите вот сюда. Чтобы брать все, нажмите вот сюда. Я уже это говорю. Не знаю. Так, давайте теперь человека и смотреть как можно на джи можно замедлять время вот так а на пробел останавливать так он значит перепрыгивает, мы делаем пробел и вот Так можем головы в голову. Такс. Что все А вот давайте с холодным оружием поработаем. Сначала холодное оружие я для практики вам поставил робота и человека как нож подействует на человека В голову все человек уничтожен робот робот выдерживает а что будет если копьем это копье. Конечно. Все, человеку конец. И вот робот. И вот что с нашим человечком. Да. Давайте, знаете, что сделаем? Смотрите, вот нажимаем, например, вот сюда. И выбираем в принципе, такую буму. Делаем так и нажимаем на кнопочку, на кнопочку актив. Это Робин Гуд, конечно. Так, и куда наши человечки-то улетели? Помню, вот отсюда взрыв, или их вверх откинул. Нет, их попросту нет. все, человечков нет наших. Ах, так я не до конца приблизил, получается. Вот человечек упал, да? вставай, вставай, вставай, ну ты меня достал, все, Вставимся сюда, да, мой, мой. адекватного человечка, и делаем так, вот все он загорелся чтоб его потушить ну я не знаю что надо нажимать ну все он уже умер. так следующее я вам покажу препараты и вот этот настраивающий и транспорт и вот этот предмет какие то Так, все ставим потом транспорт потом как препаратики вот по-моему вот этот что ли зомби да зомби давайте заспанем и ну ну например в спину что у нас сейчас будет вообще Да, становится зомби зомби он становится все давайте поставим нормального человека и что с ним зомби будет делать блин а забрем больше типа давайте зомби его, его так хама мама а хама его блин зомби Поверь, просто так не разорвешь. Такс. Так, еще что делаем? А, хватит голова сказать, что я, наверное. Так, это у нас Белние. Это Аркит. Ну, следующее, что я вам покажу, это транспорт. И хорошо, что спавнится. Ничего на машине те уключенные. Так, давайте на него человечка какого-нибудь заспомним. будет он здесь стоять. Я нажимаю кнопочку Активе. Нет, актив Активе. И все. А человечек И вот смотрите, машина едет пока не врежится и не умрет. Так, сколько там еще ехать? хочу? чуть-чуть. Ах, хотя... а, чуть -чуть, да. где? Ах, еще чуть-чуть, да. Один шаточек. Понятно, а вот и не едет. С мне казалось, мне зомби, а пока допсиссовываю. ну и все все ну и на этом мы заканчиваем ставьте лайки подписывайтесь на канал Ну нас с вами был Артем Гопокси всем удачи и всем пока пока и как же без влагов не обойтись